Сегодня на рынке представлено множество видов вентиляционных выходов. Как же правильно выбрать именно тот вентилятор, который нужен именно вашему дому? Для этого необходимо знать всего два параметра. Для какого помещения подбирается вентилятор, какая черепица используется на крыше. В продаже представлены несколько типов вентиляционных выходов – неутепленные, утепленные и вентвыходы механические или с электровентилятором неутепленные вентиляторы подойдут для холодных помещений типа подвал, погреб, котельная, щитовая и аналогичные им. Утепленные с помощью вспененного пенополистирола вентиляторы предназначены для вентиляции отапливаемых жилых помещений, например, гостиная, спальня и гараж, поскольку зимой машина выделяет много тепла. В данном случае утепление вентилятора необходимо во избежание появления конденсата на трубе. Вентиляционные выходы с механическим или с электровентилятором предназначены для для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная, бассейн, спортзал, кухня и так далее. Поскольку для такого уровня влаги требуется больший воздухообмен, то вентиляторы оснащены дополнительными механизмами для ее вывода. Благодаря качественному пластику, из которого сделаны вентиляционные выходы, есть возможность устанавливать их даже в банях, ведь они смело выдерживают температуру до 100 градусов. Также их можно использовать в качестве бесшумной вытяжки над плитой на кухне. После того, как вы определили, какой тип вентилятора вам необходим, осталось дело за малым – подобрать вент-выход в соответствии с видом черепицы на вашем доме – битумная, натуральная, металлическая или фальцевая кровля. В случае, если нет проходного элемента под вышеперечисленные материалы, можно использовать универсальный вент-выход для любого типа крыши. Вентиляционные выходы польского производителя Virplast оснащены специальным вмонтированным спиртовым уровнем Васерваги. Благодаря ему установка вентилятора в вертикальное положение на кровле занимает всего несколько минут. В комплект упаковки входит все необходимое для надежной и безопасной установки вент-выхода на крыше, саморезы, основания с уплотнителем и труба с колпаком.